Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Mountain Blade огневым мечом, и у нас сегодня на очереди дальнейшее разграбление деревень э, польских, в том числе и инвестиций, которые я вот уже собрался буквально разорить. Ну да, я конечно понимаю, что разорение сел это нечестное дело, это дело таких людей весьма как сказать, э, слабых духом, что ли, да, которые только и умеют, разве что деньги добывают таким нечестным способом. Но вот мне надо это выполнить по заданию, поэтому, как бы я и не хотел разорить село, по, придется по-любому. И это у нас, как бы, основной сюжет компании, так что надо это выполнять по-любому. Но перед этим давайте я сделаю кое-что интересненькое. Я хочу построить Вагенбург. Да, я вот, кстати, об этой вещи совсем забыл, потому что я давно не играл в эту игру, да и в лагерь как-то не заглядывал. В лагере мы можем создать Вагенбург. По сути это очень хорошая вещь. Вокруг нашего войска во время сражений появляются повозки, то есть прям вообще по всему округу нашей армии появляются повозки, которые нас по сути защищают от вражеской кавалерии. Она будет вынуждена обходить эти повозки из тылу и заходить внутрь, но там мы уже их будем встречать пикинерами, алебарщиками и прочими Солдатами, которые смогут порубать их в, просто в мясо. Так что, если что, мы сможем, в принципе, отбиться любой атаки врага. Ну, а мы пока давайте-ка разграбляем сжигаем эту деревню, которая здесь поблизости. Даже если сейчас на нас нападут какие-то разведчики, то они будут уничтожены очень быстро и легко. Ну, я думаю, что даже никто нападать не будет, потому что все-таки благоразумные довольно-таки разведчики. Хотя, бывает, они все равно нападают, думаю, что... Если у них есть крылатые гусары, то они прям смогут влететь в мою армию и просто их превратить в фарш. Ничего подобного, ребята, ничего подобного. Для того, чтобы мою армию превратить в фарш, вам потребуется, ну, кавалерий, так, наверное, человек 30 хотя бы крылатых гусар, потому что им очень сложно зайти в наш тыл, когда мы его, по сути, обороняем таким очень мощным построением. Так, ну что ж, мы разграбили Несвиш, можно съездить в Люблин, хотя нет, в Люблин, наверное, мы не съездим, потому что там уже... А, да, вот, кстати, Федот у нас есть, но вот я не знаю, с Федотом что делать, потому что он всегда будет недовольным с этими действиями моими, что я разграбляю деревню, но что поделаешь, Федот, я просто не могу по-другому ничего с этим сотворить, потому что просто на все у меня, иначе, ну, у меня задание будет выполнено, в принципе, вот с этого давайте начнем. Давайте заезжаем в Минск, я хотел бы попробовать, ага, я не смогу, да, пробиться, очень жаль, очень жаль. Там, кстати, Михаил... Ми Михай Володеевский у нас находится знаменитый польский речь поспалитый герой, но хе, я с ним в принципе не собираюсь, конечно же воевать, потому что у него там армия в 191 человека, это довольно для меня будет сложновато пробить его солдатню. Кстати, я наверное даже в города теперь не могу пройти, да, вот я так понимаю, или могу, потому что это я в Минск попробовал пройти, а там я могу только поговорить именно с Володеевским, больше ничего не могу сделать. Ну, давайте подъезжаем тогда к Слуцку. Тоже сейчас проверю эту теорию, что я просто не могу, в принципе, заезжать в города. И, по-моему, да, я просто не могу заезжать вообще в города. То есть, вот это странная довольно вещь. Почему? Хотя, вроде как... Ну, может, просто отряд очень большой. Вот, возможно, из-за этого вся проблема. Но, наверное, тут что-то другое. Почему-то мне так кажется. Ладно, едем давайте тогда в территорию Запорожской Сечи. Хотя нет, она, блин, к сожалению, там река мешает мне. Давайте тогда едем вот в направлении Мядзельского замка. Мне надо просто продать все, что я добыл в деревне. Я могу, конечно, дальше разграблять, но это уже будет мало в этом смысла. Надо также бы, в принципе, попродавать товары, которые я добыл. Вот там еще полоц под осадой. Возможно, он сейчас тоже будет захвачен нашими войсками, я так предполагаю. Так, у нас тут рядышком еще коровки. Но я бы хотел их да за собой оставить. Их оставлять где-то в поле, в одиночку, я что-то не горю желанием. Потому что все-таки там есть немножко мяска, которое можно потом продать. Но у нас тут, вот, конечно, тоже, кстати, есть мяско, которое рано или поздно испортится. Так что, возможно, даже стоит пока забить на коровок, я вернусь за ними. Хотя, ну нет, нет, нет, пускай идут за мной. Ладно, не будем торопить события, так сказать. Будем потихонечку, я сказал, потихонечку идти к Мязвицкому замку. Подъезжаем в замок, отлично, и давайте-ка на рыночную площадь сразу. А, прикол в том, что, похоже, я здесь уже побывал с товарами, я просто предыдущую серию довольно давно записывал, поэтому даже не знал, что я здесь был уже. Это прям очень ярко заметно, что я здесь бывал. Кстати, здесь есть неплохая униформа пикинера, но она стоит, знаете или тоже неплохих денег. Но нет, мне все равно не хватит даже при всем желании купить эту броню. Я уже думаю, пора бы покупать броню, потому что у меня денег-то ого-го, а пока я ничего особо не покупал. Но вот надо это дело исправлять, надо покупать нормальную броню, нормальное оружие. Двуручный меч, наконец, который я хотел уже давно прикупить. Потому что я вот вспомнил о Вагенбурге. А Вагенбург, вы сами можете понять, это просто очень мощная... Мощное построение. Вы потом увидите его в деле, когда я уже, наконец, продам вещи, которые я с собой ввожу. Черт возьми, где их продать теперь, я просто не могу понять. Да капец, ну давайте в Ригу ехать, что ли, в том направлении дальше, потому что, ну, что-то тут как-то вообще пустовато по городам. Пока мы не воюем с, со Швецией, можно, в принципе, вот этим и заняться, продажей именно на территории Швеции, Шведского королевства. Так, ну, заезжаем туда, давайте в замок Дзвинск. Так, коровы, давайте за мною быстрее, я вас буду постоянно за собой что-то таскать, но это же жестко. Ну все, наконец-то, давайте продаем все это дело. Продаем в первую очередь, кстати, мясо, которое уже вот-вот испортится, надо его продавать. А, также продаем муку, давайте-ка, сыр немножко, здесь муку, всякую утварь глиняную, которая мне вообще не нужна. Ну и давайте вот вяленое мясо. Кстати, тут есть. Ну, хотя нет, шлем так себе, 29 всего лишь брони. Есть там гораздо более мощные э, доспехи, скажем так. И тут, кстати, у нас есть каленый двуручный меч. Вот я его хочу очень купить, поэтому я забираю его. Давайте-ка продаем тогда этому торговцу все абсолютно, что у меня есть. Такого ненужного. Давайте-ка отдаем ему. Я еще немножко в плюсе останусь, но надо все равно идти дальше грабить деревни, чтобы можно было добыть деньги на еще более мощное оружие какое-нибудь. Кстати, богатый палаш тут есть, который гораздо лучше мои сабельки, ну как сказать, не гораздо лучше, но получше будет. Клеймор. Ну, мой каленый двухручный меч, это вообще просто имба походу, потому что рубище 47 это просто жесть какая-то. Тут, кстати, есть еще батарейный карабин, можно было бы взять хороший. А, да, у меня, кстати, деньги еще останутся. Ну, просто вот интересно, есть ли гораздо лучше, может быть, еще какой-то карабин. Ну, давайте возьму, ладно, так и быть, возьму его. А, чем мой самопал, он лучше, ну да, по более более лучше, плюс он точнее, плюс скорость быстрее. Хорошее, короче, оружие прикупил я. Правда, без брони я все равно остаюсь. Если что, но сражаться, то я, конечно, буду где-то позади своих войск находиться, а не впереди. Это точно. Давайте заглянем в кабак. Может быть здесь есть какой-нибудь новый перс, которого я смогу приобрести. Но нет, к сожалению, тут у нас есть только наемный стрелок. Но я никого набирать все равно не могу, потому что у меня все забито полностью. Так, кстати, стадо скота. Давайте-ка мы забьем полностью всех. Свежая говядина нам досталась. Прекрасно. Идем снова продавать. Я думаю, что торговцы местные будут не против, потому что это... Дополнительные деньжата. Ну и плюсы, к тому же, я смогу избавиться от того, что очень быстро портится. Ну, давайте возвращаемся снова в польские земли. Вновь сейчас продолжим наши нашествия на их деревне, потому что Польша сейчас занята очень сильно войной, как с Запорожьем, так и с Московским царством. Поэтому и некогда отвлекаться на наши вылазки небольшие. Ну как небольшие? Конечно, по сути они небольшие, но вот если бы здесь был бы местный князь, да, местный воевод, то он, я думаю, не сильно бы обрадовался тому, что происходит. Кстати, давайте-ка я в Агенбург построюсь, мне вот хотелось бы с ними повоевать, но нет, патруль, Да, патруль не глупый, он поэтому сразу же уезжает. Тут где-то, я помню, видел прям большую концентрацию вражеских разъездов, вражеских разведчиков. Но вот где они именно, я их пока не могу найти. Ладно, в таком случае давайте-ка разграбляем сжигаем эту деревню. Я думаю, сейчас среди, конечно, речи посполитой очень жесткое будет недовольство. По вашему приказу, пастушают деревню, захватывать ценности отлично. Ой, как же бедные местные крестьяне, наверное, будут меня просто ненавидеть, хейтить. Я это представляю. Ну, что поделаешь, что поделаешь. Нужда нашей армии. Я вам все равно оставляю продукты, поэтому не совсем вы там обеднеете, я думаю. Если что, вы еще сможете, в принципе, здесь некоторое время продержаться до прихода подкреплений. Ну, то есть до подхода продовольствия другого, там, какого-то с других городов. Ладно, мы давайте попробуем в Вильно теперь заехать, я надеюсь, у нас это получится. Так, мы замаскиров... замаскировались и спокойно проникаем в город, Отлично. А, ну отлично, тут еще к тому же, да, <смех> я уже все как бы купил, все уже продал сюда, поэтому уже ничего особо не могу сделать. Хотя могу купить, в принципе, латные какие перчатки, да. Блин, вот сколько стоит гусарский панцер? Он стоит 25 тысяч. Ну да, цена, в принципе, приемлемая, если бы я вот не... до этого бы не покупал бы меч, там не покупал бы карабин, мог бы, в принципе, купить уже себе бы вот сейчас униформ пикинера. Но нет, к сожалению, я уже потратился, поэтому у меня нету денег на это. Я могу, в принципе, продать инструменты, давайте-ка, и приобрести вместо этого. Блин, кстати, наверное, тут товар очень по низкой цене продаю. У меня подозрение, потому что я же здесь уже бывал, поэтому цены тут гораздо хуже. Так что, наверное, даже и нет смысла сейчас там заниматься продажей. А вот, кстати, у нас, наконец-таки, здесь имеются следующие персонажи. В этом городе Варвара. Хотя, по-моему, я их тоже видел. Можно с посредником поговорить. Давай-ка подни, э, Это, бери свой Кошель. Кошель, я тебе отдам татарских налетчиков, которых у меня 5 штук. Так, крестьянин. Понятно, что он хочет. Но вот других персов я брать не буду. Потому что Нагай и Варвара, они там, по-моему, если не ошибаюсь, отрицательно будут относиться к другим персам, которых я хочу взять в будущем. Так что нет. Ребята, извините, вы в этот раз в моей банде не будете. Поговорим давайте-ка с крестьянином. Господин, ты, гляжу, человек служил, помог бы нам. Так, ну понятно, надо помочь спасти его деревню. давайте-ка мы уничтожим этих разбойников. Правда, это, как ни странно, это деревня польская, поэтому мы будем помогать полякам. Но это, блин, ну это глупость, конечно. Я даже думал, может забить полностью на это задание. А, кстати, я забил, блин, а тут у меня место забито. Давайте виноград тогда закину И закину, что еще у меня там люди едят Рыбку Давайте-ка говядину лучше едите, ребята Конечно, рыба-то полезная, это вкусно Но говядина у нас избыток, поэтому ешьте именно это Кстати, тут оказывается, вот разбойники, они вправду есть до сих пор Я-то думал, они уже нафиг давно все убежали, потому что разорено же написано Ну раз уж разбойники здесь оказались, давайте-ка с ними разберемся так, что у нас тут по армии получается? У нас очень много мушкетов было в моей личной армии. Плюс у нас имеется много пехоты местной, которая досталась от деревенщин. Могу испытать, кстати, свой мушкет. Опа, прямо в голову, вот это да. Хотя, блин, моему коню тоже, кстати, достался. Осторожненько надо быть. Так, ну давайте все в атаку идем. Все идите в атаку. Сейчас я к вам подключусь. Только поразъезжу здесь рядышком, чтобы меня могли не попасть. Скажем так. Так. Давайте в атаку. Так, так, так, так, ребята, деритесь, деритесь. Да блин. Моего коня не трогать, он очень дорогой. Нельзя его убивать. Сукины дети, стоять. Всех убить, убить. На, сволочь. Отлично, отлично, ребята. Мы победили это сражение, правда, я думаю, конечно, многих я людей все равно потерял. Как бы не получилось, так что тут прям вот изи катка, мы там победили, всех убили. Так что так. Прекрасно. Я все равно качнулся, плюс мы победили. Так что, в принципе, ничего плохого. Да, как видите, у меня, по сути, один человек только погиб. Это селянка, больше вообще никто не погибал. Но, конечно, откажемся. Пускай тут народ нормально живет. Хотя, деревня-то, по-моему, разграблена, кстати, мною. Что самое забавное. А люди это как будто и не заметили, что я разграбил когда-то. Им, в общем-то, норм. Разграбили, зашибись, ребята, живем. Ладно, едем давайте-ка в Молодечно У нас там два человека валяется Но это ничего такого прям Супер катастрофического Кстати, подождите-ка, у меня же по-моему еще есть Да, у меня до сих пор очень много всего есть Поэтому едем давайте-ка в Люблин Раз уж его освободили наши Запорожские друзья, братья Поедем к ним Сейчас продадим наши товары Я надеюсь, я тут не был еще Я тут, похоже, еще не был Хорошо вообще, отлично и, кстати, нет, оказывается, цена еще хуже, чем я ожидал. То есть, чем в предыдущем городе она оказалась еще хуже. И, в общем-то, получается, зря я сюда ехал, чтобы продать товары. Можно было вполне это сделать и в том городе. Так, кстати, тут есть какая-то броня. Но, блин, она не очень хорошая, не очень качественная. Так что, наверное, тратиться на нее не стану. Ну, кстати, нифига. богато батарейный мушкет. Нифига он сколько. А, ну, проблема в том, что нельзя вести до да, на скаку, короче, огонь. Хотя, на самом деле, собираюсь сейчас следующее сражение вообще не вести на скаку, потому что, как я говорил... Как я говорил... А. Окей. Как я говорил, я хочу сейчас воевать с помощью Вагенбурга, поэтому мне, в принципе, не нужна уже кавалерия, ну, то есть моя коняга. И стрельба с коняги тоже мне, получается, не нужна. Так, продаю оставшиеся товары. Отлично. Кстати, что тут за лошадь Верховая лошадь? Ну, то же самое, что у меня, да, ничем вообще не отличается. Есть тут бронированная прям лошадка, но я ее, конечно, брать не буду. Моя и так вполне мне нравится. Кстати, тут есть алебардист. Давай-ка иди ко мне. Не помешает прям по полной программе. Нагаситься армией. Так, а, нет у меня получается никого плененных. Так что давайте-ка едем дальше. У нас тут, кстати, есть фуражиры, может быть, с ними повоюем, но они, похоже, думают совсем по-другому, да, они другого мнения по этому поводу. Хотя, если попытаться, их можно догнать, в принципе. Да, мы их догоним, кстати. Рано или поздно. Там есть крылатый гусар, вот они должны сами рано или поздно попробовать напасть на меня. Это произойдет, или я все равно на них нападу сам. Хм. Интересно, интересно. Так, построить Вагенбург. Идите сюда, идите сюда. Сукины, дети. Ну уже... ах, сволочи, а такие. ⁇ -мо ⁇ Что происходит? Что у меня с Вагенбургом произошло? А, давайте тогда разбираем Вагенбург. Я попробую их так хотя бы догнать. Но мне надо с ними повоевать. У меня численность отряда, видимо, сильно большая, поэтому они не хотят на меня нападать. Хотя... Казалось бы, их все равно очень много. Могли бы попробовать это сделать. О, о, фуражиры здесь воют с патрулем. Ну да, окей, они их быстро очень уничтожили. Так, бунтари. Тут какие-то бунтари бегают. Блин, что-то каких-то бомжей тут дофига, ребятки. Идите-ка сюда. А, окей встретились, и тут же их уничтожили. Ладно, давайте то нападем на деревню Марксбург, раз уж она нам попалась на пути. Я думаю, это третья деревня, или я вообще, может быть, уже деревень достаточно уничтожил. Я что-то как-то, знаете, уже попутал и позабыл это совсем. Но я вот сейчас за эту серию точно уже две деревни уничтожил. Сейчас третью добиваю. Так. Марксбург, давай-ка сгорай. Отлично. Да, это, кстати, была последняя деревня, которая нужна была мне. Так что все отлично. Мы забираем здесь товары. Кстати, что-то их совсем немного. Я смотрю, тут очень много еды, но мне эта еда нафиг не нужна. Зачем мне столько жратвы? Просто обожритесь, ребята, там называется. Ладно, уезжаем отсюда. Едем в Лодзинский замок. Ну тут совсем. А, ну нет, это же вражеский замок, да. М -м, тогда в Каменец поехали. Разворачиваемся, едем в Каменец. А тут мы сможем продать все, что у нас есть. Приобрести я ничего не смогу, да, интересного. Ну да, здесь интересного, как такового ничего нету. Только на продажу могу сюда отвести. И, кстати, очень неплохие деньги я снова поимел. Да, сдавать плати сколько есть. Водочку, ребята, соль, меха. Давайте там перенарядитесь. Возьмите все, что вам надо. Да, заплатить сколько есть. Ох, сколько стоит шелк-сырец, это же просто жесть какая-то. Ну, какие-то просто баснословные деньги, я смотрю. Ну, тут, в принципе, все очень неплохо стоит. Ох, а тут еще, оказывается, есть дополнительный торговец, который возьмет все, что у меня осталось, наверное. Забирай, паре. забирай. Я к тебе привез это все, бери. На здоровье просто ешь, пей. Наслаждайся, одним словом. Так, хорошо, у меня уже почти 20 тысяч снова накопилось, деньжат. О, тут, кстати, пикинеры есть. Блин, я бы хотел развести кого-нибудь здесь тогда. Только вот стрельцов я бы не хотел убирать, а вот наемных алибардистов, да, давайте-ка распускаю. Я, плюс, наверное, уберу каких-нибудь либо мушкетеров, либо стрелков. Вот ополченца, давайте-ка его беру и возьму сейчас вот этих пикинеров, которые там были. Да, да, да, давай-ка заходим. Потому что пикинёры против кавалерии, это ну вот реально очень хорошо. А, я и мой товарищ. Ну и фиг с тобой. Возьмем вас двоих. У меня армия 34 человека. Кстати, это очень неплохо. Это неплохое задел для того, чтобы можно было повоевать наконец-то с каким-нибудь патрулем. Вот присоединимся к полковнику Филону Джалалию. Атакуем врага. Ну, конечно, у нас очень много людей, понятное дело. но ну, просто интересно посмотреть, сколько тут. Ого. Да, у казаков, кстати, очень хорошие... А у нас не очень солдаты, хотел сказать. Так. Минус один. Минус драгун. А тут крылатый гусар просто в толщу моей армии забежал, блин. И ясное дело, его сейчас просто и забьют. Я его, кстати, добил еще к тому же. Это до забавно. Где там еще остался кто-то? А, вон, внизу кто-то там бегает, да? На полу, на земле. Раскрыл. Корячились и просто их всех убили. Ну, прекрасно. Тут, конечно, армия, понятное дело, никакая была. Но вот полковник теперь нас, по крайней мере, знает. Спасибо за помощь. Надеюсь, мы еще встретимся. О, я могу взять бунтаря. Давайте возьму. Хм, немножко даже что-то я успел за это получить, за это сражение. Ну, ничего так. Спасибо вам большое. Так, разведчики, идите-ка сюда. Разведчики не хотят к нам подходить. А вот патруль, патруль. В бегстве. Так, так, так, так, так. Блин. Я немножко лоханулся. А... Оставить одного воина, пожертвовать этими людьми. Так, я, конечно, понимаю, что очень сильно нас просил боевой дух, но я хочу построить Вагенбург. Итак, друзья, мы продолжаем. Я немного отходил, плюс там немного перезагрузил... И, короче, сейчас я снова езжу на своем Вагенбурге, ищу кого-нибудь, кто хочет со мной схлестнуться в бою. Но, к сожалению, я пока никого не вижу вообще, даже поблизости, кто бы хотел повоевать. Почему-то польские фуражеры, например, или кто-то еще, они боятся со мной воевать. Но, ребята, вы, конечно, трусы, трусы, чертой трусы. Так, так, так, патруль, патруль. Патрулируй, иди сюда, патруль. Если что, я готов включить Вагенбург сразу же. Так, как преследование. Так, так, так, так, так, так, так. Ну, я если построю Вагенбург, я их все равно не догоню. Поэтому надо по-любому его разбирать опять. Так, ну давай-ка иди сюда, ладно. Сдавайся или умри. К нам присоединились, как видите, еще и солдаты, так что вообще великолепно все. А, кстати, мы не можем еще и к тому же сейчас... О, они еще и вагенбург построили. Вот это хитрецы, то есть наоборот сделали, как я хотел. Ну давайте все идем в атаку, держать позицию пехота стрелковая, а наши рукопашники, наши <coughs> лебардисты идут в... в рукопашную, значит, атаку. Давайте... Все идем их убивать. Я прям ничего не отличаюсь от бичуганов, которые рядом со мной бегают. <свят> Тот же самый бичуган. Потому что пока ничего себе не прикупил. Полезного. Но надо будет это рано или поздно сделать. Так, там я смотрю, они все спешились, и они все стоят в одной точке. Это самое забавное, по-моему. Так. Один готов. Быстрая перезарядка. Тук -тук -тук -тук -тук -тук. Так, не успел. Значит, опоздал. Готовый. И готовы. Прекрасная работа, парни. Всех их убили. Всех их расстреляли. Я еще беру бунтуря себе. В армию. Так, а патруль убежит от меня, да? Ну да, он пока убегает. Потому что вообще на самом деле он скорее всего не от меня убегает, он убегает от, это, от Филона. Так, а пока он теперь от меня снова убегать начинает. Ть, блин. Не, ну я его не догоню, конечно. Нет шансов здесь. Ну не, ну я его догоню, просто я не хочу с ним воевать. Я бы так это охарактеризовал правильнее. Так, возвращаемся, давайте вновь. И у нас тут, кстати, еще я босс. О, -о, -о, -о, -о, -о. а босс-то, кстати, хорошая вещь. Так, только, да, да, да. Строим Вагенбург. Ставлю я еще сохранение на всякий пожарный. давайте сейчас посражаемся. Блин, они не хотят подходить к Вагенбургу. Кстати, как сделать так, чтобы Вагенбург у меня в сражении было и, в... и вправду? Мне вот интересно, потому что он у меня исчезает иногда. Так, построил Вагенбург. Окей, не нападают. Мы будем сражаться до конца. ну тут, блин, конечно, уже и так победа стопроцентная. А, вот, кстати, Вагенбург у нас появился. Почему он до этого не хотел у меня появляться в битве, я что-то не понял. Ладно, мы сейчас, я думаю, их и так убьем. И так перебьем. Тут даже без Вагенбурга можно было бы прекрасно это сделать. Ох, прямо в голову коню. Вот это жесть. Так, вот это жесть, конечно, для моих воинов на начинается. Так, давайте-ка я выберусь отсюда, попробую помочь моим союзникам. Идите сюда, кто-нибудь. Так, готовченько. Конечно, не я его убил, но выглядело так, как будто это я убил, короче. Это я его убил. Так, там жал жалнер или кто-то, драгуны. Нифига себе, топором просто его вот двуручным разрубил на две части. Ну, короче, победа, победа, победа за нами. Да, я еще взял сторожа себе, Сторожи, сторожа не знаю, как правильно произносится. Как бы там ни было, так, тут в бегстве фуражиры, опять фуражиры, да? У фуражиров вообще кто там? У них жалнеры, пикинеры, три драгуна и два крылатых гусара. Но это совсем состав, конечно, войска не чёмный, не внушительный, поэтому можно было бы их догнать даже и атаковать. Так, подожди-ка, я просто так проезжал мимо. Построить Вагенбург и напасть еще раз. Сдавайся или умри. Броситься на врага. Вот опять нет у нас Вагенбурга. Что за хрень-то? Куда Вагенбург девается? Вот почему я его не вижу? Потому что он просто исчезает, когда вот начинается вот сражение. Он просто исчезает почему-то. Я что-то вот этого юмора не понимаю совсем. Так, ну в атаку давайте все. Так, отличное попадание вообще просто. Ювелирное, я бы сказал бы. Куда ты поехал, паре? Куда? Понимаешь, куда едешь? Тебя сейчас разрубят на части или застрелят нафиг. Так, а вот там, кстати, разборки очень жесткие. Смотри, моим там солдатам достается. Так, готовый. Так, готовый. Что ты делаешь? Перестань. Просто пытается перезарядиться, когда я его атакую. Йоперный театр. Ах, спину кто-то мне стрельнул. Какие же вы сволочи. Ну ладно, я все равно все ваше забираю добро. Я выигрываю, но я, правда, при этом сам откинулся, да, 10% всего здоровья осталось, так что нужно где-то что-то переждать время. Набираю в Марксбурге, Давайте-ка разграем эту деревню вновь. Разграбляем и сжигаем. Я, конечно, задание, понятное дело, выполнил уже, но я просто хочу еще подзаработать, так сказать, деньжат и хотел бы купить нормальную броню. Но чтобы это сделать как можно быстрее, нужно мне вот как раз-таки такие действия совершать, не хорошие. Да? Неправедный. Тут, правда, блин, еще есть мусор у меня, который нужно выкинуть куда-то. Я даже не знаю, куда его выкинуть сейчас. Ну куда? Скорее всего, наружу. Да? Ладно, все, забрал я. Поехали отсюда. Поехали в сторону Брадсл, наверное, или в Дубинский замок, потому что надо куда-то мне все дело распродать. Ну, можно, конечно, в Левовку не заехать или Краков. Потому что эти города гораздо ближе. Но я пока подумаю, короче, пока мы едем. Плюс восстановлюсь немножко. Так, кстати, кстати, кстати. Разведчики будут со мной воевать. Блин, они уже не все далеко очень оказались. Так, коровка идет за нами. Коровка, коровка, иди давай дальше за нами. Отлично. Лечится у меня, конечно, перс очень медленно, потому что у нас нет до сих пор отряда медика, которого было бы неплохо приобрести. Но надо его найти сначала того медика, который мне нужен. Так, тут у нас разведчики, но они, блин, сильно быстрые. Так, кстати, давайте построим Вагенбург. А, блин, что что будешь делать-то? Постоянно они уезжают. Так, в погоне за персиком. Давай, иди, иди сюда, иди сюда, иди сюда, сукин сын, иди сюда. Пять человек на меня набросились. Прекрасно. Что они хотят сделать я не знаю Ну в общем то давайте здесь строимся Я конечно, буду держаться подальше Потому что у меня очень мало хп Вот у нас Вагенбург Тот самый о котором я говорил Сзади у нас только есть проход Спереди вообще никак не ворваться Так что у врага очень большие проблемы Пока он бежит на нас Плюс конечно же Как обычно Веном целит точно Во врага Так что все вообще прекрасно Тут победа наша Единственное, только драгуна убейте, блин. Видите огонь. Давайте, давайте, стреляйте по нему. Тут неудобно уже вести огонь, я смотрю. А, все, убили его. Тогда все отлично. Оставшийся последний драгун, который потерял лошадку, точно будет убит очень быстро. Угу. <свес> Вообще был, не было шансов у него. Так, ну что, закончилось на нас сражение. Угу. Тут еще поблизости есть разведчики. Можно с ними тоже повоевать. Но, блин, хотелось бы еще остановиться немного. А, так, нас напал на из Польщиков. Так, разбираю Вагенбург. Давайте догоняю его. Собираю снова, снова Вагенбург и нападаем. Так, сдавайся или умри. Все классно. А и у нас нет Вагенбурга. Мне интересно, какой какому принципу работает эта штука, потому что в Вагенбург то появляется, то нету в сражении. Но, например, сейчас, мне кажется, я зафейлю, потому что вот просто одна кавалерия у врага. А у нас нет в Вагенбурга, у нас целая куча пехот стрелковой. Конечно, понятное дело, они сейчас в воде будут сначала, можно будет их атаковать, но много мы не убьем. Много мы не убьем, и тут, скорее всего, даже сейчас мои одни только погибнут, солдаты. Так, отлично, немножко подранил. Все, меня убили. Классно. А, победа, конечно, все равно нам досталась, но просто прикол в том, что все, я уже сражаться не могу, мне нужно сейчас отступить будет. Забираем солдат, которых я здесь нашел, плюс тут есть, конечно, еще всякие пики, но нет, нет, нет, это все, наверное, останется там, где было. Можно разве что на шапке обменяться. Да, вот на всякое дерьмо забираем. Давайте тогда вот это. И у нас теперь более-менее все. Едем в Краков. Едем в Краков. Посетим этот прекрасный город. Продам все, что было. Так, ну мы в город, кстати, проходим спокойно. Продаю я все вещи, которые у меня были. Кстати, нифига сколько здесь лошадей. По 4 очка. Вот это жесть. Мастерский старый пистоль. Ну нет, пистоли это, конечно, круто, это довольно мобильно, это быстро перезарядка, но очень фиговая точность, поэтому я лучше предпло... предпочитаю брать оружие, которое точно стреляет, хоть и долго перезаряжается. Так, ну я тут все продаю, все продаю. Здесь все продали, там вот продали, здесь сейчас еще продадим. Все очень дорогое я буду продавать, потому что это очень много денег нам доставляет. Я сейчас могу, кстати, наверное, приобрести, наконец, броню нормальную. Ага, нифига себе, благородная кераса, сколько, точнее, полу-кераса стоит. Что-то вы, мне кажется, завысили цены, а вот толстая униформа пикинера, вот это да, я возьму. Наконец-то мне хватает денег, прям буквально тютелька в тютельку мне хватает денег. Так что, наверное, в следующий раз надо будет приобрести что-то уже такое на, на голову. Пока что я тело укрепляю. Отлично. Идем в кабак. Давайте прогуляемся здесь. А здесь у нас наемные мушкетеры есть. Есть Елисей, кстати, который мне нужен. Есть Спаситель кабака. Вот с Елисеем, я думаю, есть смысл поболтать у нас, потому что есть уже Федот. И будет сейчас еще Елисей, который между собой никак не конфликтует. Но давайте поговорим с ним. Если ты собираешься предложить не выпить, то можешь даже и не подходить. Что ты, в мыслях не имел. А вот сам я с удовольствием чарку опрокину. Вино, горилка, шнапс – это проклятие моей жизни. Стоит мне пригубить крепкого напитка, как все тело начинает зудеть и покрывается сыпью. Зовут меня Елисей. Я четвертый сын рязанского боярина Скибы. С самого рождения отец готовил нас к военной службе. и Я учился ездить верхом, стрелять из пистоля фехтовать когда мне исполнилось 15 отец отправил меня в москву я поступил в полк нового строя, прослужил там месяц до первой пирушки после того как я на отрез отказался пить за здравие нашего воевода, все отвернулись от меня я пробовал попробовать найти себе место в каком-нибудь ведомстве но кому в москве нужен трезвенник по неволе не солдат что же мне как раз такое нужен Казаки говорят, не питучая людина або хвора, або подлюка, так что, мож... так что сам понимаешь. Ну, в общем-то, не пьющий солдат мне будет полезен. Вот спасибо, сударь, за такое не грех опрокинуть кружку доброго кваса. Только учти, я от своего командира без чести не потерплю. Пей свой квас, юноша, и ни о чем не беспокойся. Так, я готов. Единственная просьба, выдели мне 300 талеров на новый кафтан. Мой совсем произносился. Ну да, конечно же, бери свои 300 талеров и давай-ка отправляйся вместе со мной. Единственная проблема это то, что у меня хп нет тут раз. Во-вторых, мне надо э, сейчас где-то раздобыть деньги по-быстрому. Потому что 300 талеров у меня всего-навсего, это очень мало денег. И у меня сейчас будет скоро сдача, точнее зарплату скоро нужно будет солдатам отдавать. А мне нечем даже им дать зарплату. Так что нужно куда-то... Ой, нифига себе, кримское ханство захватило Люблин. Вот это что-то новенькое. Так, ну я еду в Люблин. Мне нужно в этот город заехать, чтобы там хоть немножко переждать времени. А, поблизости, да, тут нету наконец-таки врагов. Заезжаем в город. Продаю я все мясо, которое у меня есть. Угу. Все, что осталось, пускай остается. А вот мясо нужно продать, так как мне требуется сейчас, кстати, шлем из крылатого гусара. М -м. Или богатые Батфорды, Но нет у меня на это денег, так что нет. Да, я просто буду здесь ночевать. Наверное, один день здесь отлежусь, восстановлюсь, и потом поедем дальше. Ну да, наверное, знаете что? Чтобы кампания побыстрее заканчивалась, чтобы я мог, в принципе, быстро довольно-таки начать крупные сражения вести, мне требуется много денег. Ну а где много денег достать, я думаю, не нужно мне рассказывать. Конечно же, это разграбить бедных деревенщин. Да, в этот раз я буду выступать своего, своего рода какой-то такой, знаете, нехороший человек, который грабит всех и убивает. Но пока что я разберусь с бандитами, которые только и заслуживают того, чтобы получить клинок под ребро. Так, на пути ваши встречаются бандиты, у вас 30 человек, у врага 20. Ну, это в принципе ничего такого... Э не знаю, как сказать. Ничего такого супер жесткого, существенного я не вижу. Даже несмотря на то, что у меня одни стрелки. Но эти стрелки довольно уже мастерски ведут огонь. Поэтому я за них не боюсь. Они должны рано или поздно убить этих ублюдков. Ну, у меня тут небольшой такой эскадрон получился. Войск. Который будет отвлекать внимание. Так, давайте, видите огонь. Видите огонь, не прекращая. убийте всех, убить. Так. Отлично. Убить их всех убить, и меня самого убивает. Просто прекрасно. А, ваши потери. Ну, атакуйте без приказа, конечно же. Атакуйте без приказа. И мы захватываем три бандита. Не, ну это точно уже говорит о том, что пора бы где-то переночевать, переждать. Потому что уже все, у меня и ХП нету, у меня и все солдаты как-то уже не хотят воевать, так что. Надо мотать отсюда куда-нибудь. Давайте-ка поедем в Братслав, потому что это наиболее ближайший такой крупный город, где можно переждать э, ночки жесткие. Едем в этот город, давайте въезжаем и продаем пока что предметы, которые у нас есть. Ага, подождите-ка, да, калийный двуручный меч взял, продал. Что дурак, что ли? Продаю вот эту всякую шелуху, которая никому не нужна все равно. Угу. Так, ну и, наверное, пока что, да, переночуем, переждем. До полного восстановления. Здесь я пробуду, а потом можно будет поехать дальше. Там у меня армия совсем небольшая осталась, так что можно даже поехать с поляками немного. При желании. Они, я думаю, будут не против, кстати. Блин, а я еще, наверное, до сих пор дохлый, да? Ну да, очень мало хп. А тут бунтари приезжают, блин. Как бы хотел с ними повоевать бы. Ну, давайте я с ними повоюю на свой страх и риск, как говорится. Так, из меня ты только клинок под ребро получишь. Отлично. Ну и давайте здесь строимся. Кстати, нет, место какое-то ужасное. Давайте-ка здесь построимся. Стоит за мной все, вся, вся моя армия, которая умеет драться. А стрелки будут стоять и ждать их подхода. Да, без Вагенбурга здесь можно обойтись, пока вот у врага одна только пехота. Когда уже будет появляться, конечно, вот конница очень небольшом количестве, вот, например, против поляков, когда мы воюем, там без Вагенбурга не обойдешься. Здесь же мои мушкетеры даже, которые, в принципе, не имеют такого прям супер-хорошего вооружения, которые обучены средненько, они все равно прям прекрасно расстреливают этих бомжар. Давайте в атаку. Я должен немножко раскачаться, так что я пойду в атаку. Правда, очень надо быть осторожненьким. А, кстати, они уже отступают даже. Хе. Ну, это вообще изи тогда. Так, я раскачался. Седьмой уровень у меня появился. Так, еще, еще. Мне надо больше... Больше опыта надо получить. А то этого все равно недостаточно. Так, какие-то солдаты все равно собрались нападать. Вы чё это, ребята, совсем... А, или нет, они просто отступают по кратчайшему пути, по их мнению. На самом деле, путь совсем не кратчайший. Хорош. Я получаю еще опыта, седьмой уровень. Наконец-то я на одну ступеньку ближе к своему... Э, к своей мечте. Чтобы освоить двуручное оружие. Пока что повышаю уровень своих солдат. Ну, волонтера, кстати, брать не буду. Это кавалерист. Он причём такой посредственный весьма кавалерист. Я их потом... Я их тут просто брать не буду, потому что ну, они просто мне не нужны. Так, э, персонаж. Прокачиваем силушку богатырскую. Давайте-ка, владение на оружие Облегчает обучение, повышает пределы. Облегчает обучение. Так, а что у меня еще есть? Верховая стрельба, слежение. Но это не мой навык явно. Так, атлетика увеличивает. Ну, давайте-ка, наверное, тогда мощный выстрел. Владение оружием. Плюс, плюс, плюс. Давайте-ка огнестрение еще оружие добавлю. Все, превосходно. Ну, я думаю, на этом можно закончить серию. Она такая получилась довольно сумбурная. Я потому что не преследовал никаких целей особых. Я просто ездил и атаковал своих противников. Плюс немножко еще раскачался. Появился двуручный меч. Появилась лучшая броня. Ну, короче, все идет в лучшую сторону. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи.